Привет, друзья! Я продолжаю свой рассказ о 1972 году. А почему у меня получилось 5 видеосерий, относящихся к этому году? Все очень просто, а потому что вы даже не представляете, насколько музыкальной тогда была наша страна. Если раньше, в те времена, музыка звучала во дворах, в парках, а, а любители игры в домино, это даже вовсе не раздражало, то сейчас вся музыка перекочевала в автомобили, люди обособились, появилась возможность не входить в контакты с незнакомыми людьми, и именно по этой причине в транспорте, в метро, в автобусе, троллейбусе все достают свои гаджеты, телефоны, и понеслась кто во что гораздо. Кто-то забавляется играми, кто-то смотрит всякую чепуху, и при этом э, дурашливо смеется, а кто-то во весь голос раздражает всех пассажиров долгим-долгим громким трепом по телефону. Да, времена кардинально изменились. Я почему-то сейчас хотел бы отметить э, степень профессионализма музыкантов в ансамблях тех лет, я уже говорил в предыдущем выпуске о вокально-инструментальном ансамбле «Самоцветы» и о веселых ребятах. Но надо принимать во внимание тот факт, что многие музыканты пришли в эти коллективы из простой самодеятельности и продолжали обучение игре на инструментах уже там, на, на гитаре, на бас-гитаре и так далее. И поэтому по исполнительскому уровню все коллективы были разные. С этой точки зрения мне хотелось бы отметить два вокально-инструментальных ансамбля тех лет. Это, прежде всего, белорусский коллектив а ансамбль песни Ры и вокально-инструментальный ансамбль поющие сердца под руководством Виктора Викштейна. И давайте посмотрим два фрагмента моих предыдущих видео, где я как раз делюсь воспоминаниями об этих замечательных коллективах. Пожалуйста. Безусловно, самым ярким и значимым был в то время вокально-инструментальный ансамбль Песниры из Белоруссии под руководством Владимира Млявина. Образовались они в 1969 году. Но настоящая популярность к ним пришла после того, когда их концерт показала центральное телевидение и был издан их виниловый альбом на всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия». В основе их стиля лежал белорусский фолк, а позже они обратились к крупной форме, ну, я имею в виду рок-оперу. Главная отличительная черта песниров от всех вокально-инструментальных ансамблей – это их вокал грамотный подбор голосов по тембрам и диапазону. Да и сам Владимир Мулявин был талантливый музыкант, талантливейший музыкант и аранжировщик к тому же, который отлично знал и понимал, что он делает. Кстати говоря, в то время «Песнеры» были единственной музыкальной группой в Советском Союзе, которая гастролировала в Соединенных Штатах Америки. Это было в 1976 году – и в этом же году они выступили на международном конкурсе грамзаписей, который назывался «Мидом» в Каннах. А туда, между прочим, просто так не допускали. Туда допускали только те ансамбли, которые выпустили за год максимальное количество грампластинок в своей стране. Вокальный инструментальный ансамбль «Поющие сердца». Ансамбль этот отличался от других довольно сильной духовой группой, куда вошли очень крепкие музыканты того времени. Джазмены должны хорошо помнить Трубача Избойникова, Анатолия Васина, саксофониста Виталия Шиманкова, который был, кстати, моим другом до последних дней жизни. Судьба, к сожалению, не подарила ему долгой жизни, и ушел от нас он, конечно, рано, к огромному сожалению. Откуда появилось название «Поющие сердца»? А, просто когда-то Леонид щутесов сказал а, о пении приблизительно так. «Петь надо не только голосом, но еще и сердцем». Об этом мне рассказал художественный руководитель ансамбля, уже сегодняшнего обновленного состава музыкантов Виктор Харакидзян. «Можно было еще много говорить». Об этом замечательном легендарном коллективе, но я, к сожалению, ограничен время. Одно хочу заметить, я с особым уважением отношусь к Виктору Харакидзяну, сумевшему до сегодняшних дней сохранить этот обновленный ансамбль и бренд, название вот это «Поющие сердца». И они с огромным успехом выступают до сих пор на лучших концертных площадках нашей страны. Мне также хотелось бы показать всем видеофрагменты, где идет речь о такой легендарной группе, как «Цветы» под руководством Стаса Намина. Помните песню «Звездочка моя ясная»? Ссылку я даю здесь в описании. Давайте посмотрим. Ну а теперь речь пойдет о группе Стаса Намина, которая вначале называлась группа «Цветы». Дело в том, что в 1972 году они впервые записали свою грамм-пластинку на фирме «Мелодия», которая разошлась, послушайте внимательно, разошлась семимиллионным тиражом. Такого успеха не было ни у кого в то время. А песня «Звездочка моя ясная» была стопроцентным хитом. Конечно, у этих ребят были очень сложные конфликтные отношения с Министерством культуры. Они считали себя рок-группой и остались себе до конца верны. А Минкульт всячески запрещал все то, что было связано с культурой рок-н-ролла. А вот в Америке в том же 1972 году певец Стиви Уандер с песней Superstition был принят в зал славы премии Грэмми куда рядовых музыкантов не принимали. Безусловно, Америка вновь определила свой прогрессивный музыкальный стиль всему миру, что говорит о чрезвычайной изобретательности американских музыкантов и отсутствии цензуры на искусство в этой стране. С моей точки зрения, частичная цензура должна быть. Но это должно относиться лишь к тем песням, где пропагандируется секс, насилие, агрессия, ну, скажем, межнациональная рознь. И давайте послушаем свободного, одухотворенного, я бы сказал, великого автора Америки, Стиви Уандера с песней «Суперстишн», что в переводе на русский означает «суеверие». Как всегда, всем вам напоминаю о том, что я появляюсь в эфире регулярно по вторникам и пятницам в 18.00. Подписывайтесь, пожалуйста, и с колокольчиком. А чтобы понемногу, как говорят, быть в теме, понемногу просматривайте все мои видео, видеоблоги, э, плейлисты. Вот этот «Музыка СССР» относится к истории эстрады в нашей стране начиная с 1957 года. Но есть также песни, а, саксофон, а также мои авторские песни, а мои путешествия и гастроли, а также о всяком разном, и каверы, ну и вдобавок еще журнал Music Sky, «Музыкальное небо». Вот, пожалуйста, посмотрите. Ну что ж, друзья, увидимся, всего вам хорошего, пока!